Мы военнослужащие из Донбасса Обычные работяги, блядь, дети на... Мы Энергетики, блядь, заводчане, блядь Оказались 18... на территории 18... России 18 с оружием летних я, блядь, в нахуй Нас Ваши, все тут в жопе Что мы здесь делаем? Нас блядь. много полегло Мы на сумах, блядь, какого-то хуя Есть, взяли, есть на ютубе видео, где наших товарищей взяли в плен мы вообще были как в подкове просто и все. Нас Обстреляли. поставили. Нас погибло очень много. Так да. что, и что мы здесь делаем? Знаете правду. Знает. Министерство обороны РФ, а нас понятия не имеет, что мы здесь делаем. Нас кидают в жопу. Нас незаконно нас завезли в Российскую Федерацию, с ночами оружие. возили. С оружием, без, без документов, без нихуя. Вы просто верните нас, раз раз, раз. В какой Шостея, Нас с автоматами ставят против градов, артиллерии, ми минометов. Просим Шостея, распространить. Годов, которые не стреляют, нихуя, блядь. Обычных студентов, блять, а Инакива на связи, блядь. Формовка на, на связи. Вся тынверия на связи. Шахтер старый снежное. Всех кинули, блядь. Сказали умирайте, блядь. 119-я дивизия, 4-й батальон.